Здравствуйте! В предыдущем видео мы разобрали, как изучать английский язык правильно и результативно, если ребенку 5-7 лет. В этом видео я расскажу, почему у ребенка возникает нежелание изучать английский и как это избежать в возрасте 8 лет и старше. С вами Диана Билан и онлайн-школа ILS. ILS. Your Опираясь на свой опыт, чем раньше ваш ребенок начнет заниматься английским языком, тем проще ему будет подойти к урокам английского во втором классе, тем спокойнее, увереннее он будет чувствовать себя в школе. В школьной программе, как вы знаете, изучение английского языка начинается стремительно, с погружения в незнакомый мир звуков, слов и понятий. При этом ребенку не хватает времени усвоить даже буквы, которые на уроках в школе изучаются поверхностно. Ребенок еще не может как следует прочитать слова, а на его голову сваливаются диалоги, задания, и от такого объема ребенок начинает паниковать. От непонимания предмета переизбытка новой информации, интерес к английскому резко падает и вырабатывается устойчивое нежелание заниматься. Чем больше ребенок погружается в непонятный для него мир, чем больше накапливается непонимание, тем больше отторжение вызывает предмет английского языка у вашего ребенка. Надо сказать, что в возрасте 80 лет у ребенка развивается новый уровень мышления. Происходит перестройка всех психических процессов. Память становится мыслящей, а восприятие – думающим. Это значит, что ребенок начинает изучать язык осмысленно, через логику. Подача материала, безусловно, становится более схематичной и аргументированной, но при всем при этом все учителя забывают, что ученику всего 8 или даже 10 лет, и он по-прежнему любит играть, примерять на себя образы различных героев, фильмов или мультфильмов. Oh, no! Игровые механики яркий образ должны быть обязательной составляющей хорошего урока. Любая игра сама по себе снимает стресс, раскрепощает и увлекает своим процессом. После такого урока ребенок уходит с улыбкой, хорошим настроением и желанием заниматься дальше. It's a lamp. What's this? It's a tomato. Do you like tomato? Yes, I do. <laughs> <laughs> What's this? It's a carrot. <laughs> I like carrot. What's this? It's a hair. Do you like hair? <laughs> Если вы хотите вытащить своего ребенка из трясины нежелания изучать английский, ищите занятия, кардинально отличающиеся от школьных занятий за партой. Занятия, где преподаватель творец, новатор, аниматор и все в одном – Ищите новые яркие и интересные форматы занятий для детей. Тогда восприятие предмета будет совершенно другим. И вы будете гордиться своим ребенком, когда он неожиданно для вас легко и непринужденно начнет разговаривать с иностранцами в поездке и будет вашим личным помощником за границей. Вам было полезно это видео? Хотите увидеть новое видео на эту тему? Напишите в комментариях да или нет, потому что в следующем видео вы узнаете, что произойдет, если ребенок начнет учить английский с двух лет. Подписывайтесь на мой канал и будьте первыми, кто увидит мои новые видео. С вами была Диана Билана, онлайн школа ILS. До встречи в следующем видео.